день добрый друзья в этом видео покажу как делается брошюровка досок вагонки вагонка была не приобретена была выкинута строительного магазина взял эти остатки купил трансформатор за 500 рублей в барахолке от микроволновой печи переделал его и начал такое делать произведение искусства. сделал соляной раствор это вода суда смешал перемешал Промазал, сначала дал пропитаться чуть-чуть, буквально 5 минут. Потом еще раз промазал. Два гвоздя забил, соединил и включил. И вот так и начал выжигаться. После этого Когда все про... прожглось, можно сказать, взял щетку и прочистил ее. До этого врал щетку с водой, смешивал щетку макаву воду и прочищала ее как все это сделать когда все уже все доски прожег можно взять лак можно взять морилку водной, на спиртовую основу неважно там бенову палисандр дуб махагон разводите не разводите наливайте любое ведро кисточки промазываете и дайте ей подсохнуть Когда все высохло вот такая красота получается берете наждачку зернистость 40 60 80 чем грубее тем лучше по сути. но это по моему мнению и зашкуриваете после того как зашкурите можете обработать еще лаком чтобы создать защитную смой а можете не обрабатывать его все равно можем мыть потому что он пропитывается и ему ничего не будет конечный результат вот получилось я делал коридор сделал каркас и нанес все это. Делал с досок, простые доски от поддонов. Сломанные поддоны люди выкидывают в строительных магазинах. И вот также с вагонкой разрезал, поставил, потом купил черные уголки и закрыл. Спасибо за просмотр, до свидания.